Друзья, всем привет! Вы на канале Ем Колбаски. Мы говорим про колбасу. Обычно. Но сегодня мы говорим про гриль. Почему так? Потому что лето, дача. Формат роликов дачный, деревенский. Вот Сразу прошу извинить за качество. Оно будет, возможно, страдать кому-то. По глазам бить. Что хочу сделать? Мясной хлеб. Мясной хлеб «Свобода» называется. Наверное, так. Почему так? Потому что мы сейчас отойдем от всех наших догм, правил и течений, просто по, по свободе, как это на Чили, да? <свят> что буду делать? У меня есть вот фарш, из свиной лопатки, вот прям совсем простой. Вот видите? Уже готовый. Я вчера снимали ролик про колбаски гриль тоже такие <свят> на Чили на раслабоди. Вот сделаем вот в этом вот миксере, как он планетарный называется миксер, неважно, Сделаем вот все, что было дома: вот сыр пармезан, нашел, остатки после вчерашнего ролика, в общем все, что есть. Мясной хлеб это что? Это, по сути, как пицца, то есть идея такая, свобода, все, что есть, туда в хлеб, можно даже овощи вот надергать, сейчас пока еще рановато для овощей, там, перчик порубить, а, там, грибочков, что нашли, короче, что и мясной хлеб э -э, запулили, перемешал водички соли и даже соды вместо фосфата. Мы сегодня даже от фосфата отошли. Представляете? Вот. Соды. Почему так? Ну, чтобы приподнять PH. Вот. Потом я положу всю эту фарш вот сюда вот, поставлю в гриль на косвенный жар, на 100-110 градусов и доведу до готовности, до 70 внутри. Вот вся история. Вот вообще все. Понимаете? Вот совсем простая история. Грильная тематика у нас сегодня пошла. По поводу логотипов, да? Ем колбаски, моллюпи глазки и местный эксперт. Эту кепку мне подарил Володя Романов, хозяин сайта местный эксперт. точка эксперт.ру. Рекламная пауза. Володя, я его знаю уже лет, наверное, около 20. Технолог русского. Прям с высшим, хорошим, настоящим образованием. Но он основал сайт Мясной Эксперт для технологов мясной промышленности, русскоговорящих. То есть все там, все русскоговорящие технологии находятся там. И сейчас осуществляет всякие проекты по запуску колбасных цехов. Если вам нужно разработать колбасный цех со всеми нормами, с НИПами, все-все-все, это к волочке. И там все вопросы по производству, я к нему обращаю. Вот что-нибудь там не так у вас там именно с производством. Это к нему. А все, что вот э, про, про колбасу дома, это ко мне. Вот мы так вот. А отсюда вот все, то, что делается руками, грязными руками, на грязных столах, грязным оборудованием, на кухонном. Это ко мне. Это все, пожалуйста. Я угадываю колбасу даже по телефону. И для того, чтобы грильную тематику поддержать, у нас вот вышла линейка этих специй. Пряноед называется. Всякие разные, модные, красивые. Я сегодня буду использовать толченый кирпич. Мясной хлеб с толченым кирпичом. Поехали. Нитритная соль. Видишь, как она, кстати воды набрала или полежала ночь здесь, на этом на, на, на воздухе Ну, воду. что, что я бросил. Ну, то вот, я уже знаю, что здесь. А по то да. у тебя нету, сегодня отсутствует. Нет, да? в деревне, фосфат, извините. Да кстати, по, по вопросу нитритной соли, видите, ночь полежала, повторюсь, и она уже стала влажной. Поэтому, если у вас нитритная соль влажная от нас, возможно. Она просто... Полежала из... в деревне у Паши Не, она, возможно, сейчас в Ростове жара Мы же в Ростове находимся И производство находится в цокольном этаже И там высокая влажность Потому что там холодно и жиры В общем, возможно, иногда бывает Что проскакивает нитритная соль Но это та самая супрацель, которая адская, Настоящая, обалденная А так за нами соль А я догадалась, зачем ты сыр кладешь в мясной хлеб Зачем? Там же есть фосфат или их пармезане. Ну, такое. Небольшое количество, да? Так, что мы делаем? Наших отругал, кстати, по поводу того, что измельчение 1 мм должно быть... 2 миллиметра здесь. Должно быть один миллиметр, она будет прям совсем... Совсем такая кирпичная. А сейчас вот здесь кусочки, видишь? Наоборот, похоже больше на обломки кирпича. Не-не-не, зеленые тут. Он должен прям... Расскажи, что здесь в этой смеси? Тут вообще просто. Просто бомба. Хорошо читаю. Перец а, чили не соль розовая, чеснок, паприка копченая, пажитник, пажитник голубой, в смысле, которая узко сунели, майран, орегано, перец черный, тимьян, имбирь, куркума и немножечко экстракта дрожжей для вкуса. Добавляем это все дело из расчета побольше. Тут соль есть, поэтому я тут 30% процентов соли в составе. Mm -hmm. Поэтому я соль общую убавил. Ну, чтобы скомпенсировать соленство. На сколько? Расскажи вообще все на, дозировки. На 30%... процентов uh -huh. моя... Ладно, ничего страшного. На 30% все дозировки Подожди, убавила. сколько у тебя мяса? Мясо у меня кило... Кило 400. Вот здесь. Ну, я все, все рецептуры дам на килограмм, как обычно. Так, на килограмм ты кладешь сейчас сколько? 16 грамм смеси. 16 mm -hmm. грамм смеси, в которых... 30 процентов соответственно 16 5 грамм соли и э, добавляю еще 12 граммов нитритной соли это годом ну, подожди 16 метр. ты кладешь на кило 400 э, давай давай спасибо вы не слушайте этого болтуна вы делаете а написанного <свят> значит э, на килограмм кладешь 16 грамм смеси толченого кирпича <свят> и соли да. сколько Соли, соответственно, 12 граммов на килограмм, сколько у нас там получается. То есть, Самое ты всего клал бы 18? Всего, да, 16-18 грамм. Итого соли должно быть, общей соли, не важно, какой нитрит, там, поваренный в смеси, специи, неважно. В 16, ну, 18 грамм нормально. Почему, почему еще 18? Потому что я добавлю сюда еще 20% воды сверху. 20% и а бы 16 положил, если бы без будет, воды. Да, если без воды, то даже, может быть, 13-40. Так. Так, и вот этого... Фосфат ты как заменяешь? Каким количеством соды? Я не заменяю фосфат. Фосфат не заменяет количество соды, но э, сода позволяет приподнять pH. Ну, примерно грамот 4. На, ножи, на кончике ножа. На кончике ножа. Есть, есть Слушайте, такая, Слушайте, вот да. сегодня вообще свобода. Прям вообще по свободе. Терминология, Смотри. да, в кулинарии. На кончике ножа. На кончике ножа так много. На кончике ножа может лежать разное количество. Локоть размером. Такое нож у Да и сыр сразу, в чего уж там. Вот сколько-то по... сыра. Все по свободе. Сколько-то сыра для, ну, для приятности. Чтобы душ грело. А, и воды сколько-то. У тебя моя... все время мусорка в разной стороне. То слева, то справа. Вот, смотри, -то смотреть. Там вообще есть мусорка? <смех> Ладно, не будем смотреть. Еще была мусорка, а ее коты растащили. Собаки не знают, кто-то у нас бегает. Я вот на кусочек соды лью воду, чтобы она растворилась. Дальше. Можно руками перемешать. 200, снимаю, а 250 рисков. и еще 100. Так. О, еще соточку. Все, 350 на кило 600 нормально. 350, ты говорил 200. На кило А у тебя было кило 400 в начале Да. Короче, верчу не пали контору. Сейчас, ребят, я даже руки не хочу пачка, сейчас я вот размешаю на сильно. Ну я аккуратно, я, аккуратно, ребят. Вообще посвободимся. Вы не подумайте, это еще утро. И все здесь нормально. Ну, в смысле, не пили никаких спиртных напитков. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Короче, самая проблема, вот в хорошем вымешивании поэтому если у вас есть возможность сильно долго крепко мешать мешайте и еще мясной хлеб это же свобода я говорил поэтому э, все что вы все что у вас не получится ничего страшного так и должно было быть вот и все как там про эти как там если у меня получился отек в сосисках что мне делать пожар их и получится колбаская гриль ну, так тоже бывает. Ну, ты знаешь, в Непец она продает сосиски с отеком. Ничего. Я воздержусь от комментариев. Да, потому что при администрации Президент. президента России я молчу. Все, мешаем. прям по свободе. Как приятно вам будет, так и мешайте. Ну, конечно, хорошо, когда он побелеет, и из него выйдет не клей. Все остальное не имеет большого значения. Думай, как колбаса, чувствуй, как колбаса, стань колбасой. Ну все, готово, загустело. смотрите что у, меня, что у меня получается. Вот такой густой стал, красивый. Все, все прям хорошо. Теперь, вот, наверное, масло все-таки нужно, чтобы оно не сильно приклеивалось. Я могу ошибаться, но лучше так положить. Если у кого-то есть сыр листовой, прям можно пистики сыра, как в ролике Что у нас там был? -хлеб, -сыр, да, сыр Мясной хлеб сыр, прям вообще я шикарно, прям вообще по душе. Вот, его. прям вот так раз-раз раз, -раз, -раз пластиночком сыра, потом достанешь, оно прям кайфовое. Но это нужно будет есть холодным. А если ты хочешь есть горячим, мясной хлеб должен еще и горячим естся, прям на, на кусочек хлебушка, раз-раз, то мол, лучше, конечно, без сыра. Лучше его внутрь напихать тоже хорошо будет я вам про свободу говорю понимаете свобода то есть колбаса это свобода ты можешь делать все что угодно если знаешь правила ну знаешь как двигаешься в танцы. вот примерно колбаса это танцы короче я все про одно так Какая такая текстура фарш получился? я ее перемешал, выбил, уже более-менее хорошо. Ну это. конечно было бы идеально, если бы я еще на более мелкой решеточке все дело измельчил, но у меня такой нету, деревня. Покажи. Вот видишь, вот. Угу. монолит однородный. Длинный фарш опять же, да? Длин, конечно, вот как ты хорошо говоришь что слова -то какие хорошие, длинный фарш. Есть же еще и короткий фарш, знаете, да, ну те, кто с нами давно все знают, кто с нами недавно короткий плохой фарш короткий фарш, фарш да это все нет все от лукавого короткий фарш должно быть он должен быть холодным для того чтобы быть длинным если он горячий то он уже не сможет быть длинным готовим по температуре именно по датчику сейчас я еще датчик рублю сюда вот, гриль, повторюсь, температура 90-110. Вот как, ну, минималка, которую вы сможете сделать. Нужно и еще... в духовке, да? Пустить? Да, конечно, конечно, духовки прям вот самое то. Я думаю, что да, гриль многие обладают. А, общие правила какие? Фарш должен быть созревшим. Ну, в смысле, мясо должно быть созревшим. Неважно, что это за животное, понимаете, про что я, это свобода. Неважно, какое животное. Главное, чтобы в этом животном, в этом фарше из этого животного был жир. Ну, примерно 20-30% жира – это нормально. Дальше. Неважно сочетание разных животных. То есть крокодил или там мамонт. Какая разница? Мамонт. Ну, хорошо, папонт. Я к тому, что неважно источник белка для нас. Белок один и тот же у всех теплокровных животных. Что для нас важно? Важно, чтобы мясо было зрелым. После убоя должно пройти 3-5 суток, для того, чтобы вот это посмертное окочинение закончилось. Это важно. Дальше я Те самые 5 причин брака я сейчас перебираю да? а, Важно соотношение мяса и жира То есть примерно, ну, примерно во всех колбасах Там, конечно, есть биения всякие, ну, отходы в сторону Ну, примерно 20-30% жира должно быть в этом фарше Да, важно Если ты нарушаешь, ты получаешь, ну, брак или какое-то нестандартное изделие Дальше Важно, чтобы температура этого фарша была не выше, чем плюс, ну, плюс 4 Ну, плюс 4 если мы говорим про грубые фарши, и плюс 15, если мы говорим про эмульсии, эмульсионные фарши. Почему так? Потому что жир плавится, и жир будет тебе выдавать, ну, ты будешь делать паштет. Да? Чтобы не было паштета, оставь жир твердым. Вот тогда все получится. Ну, По-простому, да? Три, да? Четвертое. Температура вымешания сказал, да, по сути, да? Ну вот вы, вымешанный длинный вымешанный, фарш. Да? Длинный фарш, ну вам получается сам собой, если ты все не нарушаешь, первые три И пятое, наверное, это температура термообработки, если ты превышаешь там 80 градусов, как мы сейчас будем грили превышать, да? Ну, мясной хлеб он так и готовится, там даже и 135 делает градусов. Вот, тоже получается часто брак. Ну вот в этом формате мясного хлебе нам вообще пофиг на брак. Если он сейчас случится, ну, ну и ладно. Ну, так тоже вкусно. Потому что испанцы свою чириза кислую, они называют, вот то, что отек у нас называется, они называют соусом. Так что, как подать? Все, все рассказал. Вот этот болтун, а? Погнали в гриль. А, присыпьте сейчас сверху. Давай присыпем что-нибудь еще. Добавляем вот этим сверху. Косвенный жар. Вы можете его сделать как угодно. Понятно, Там кто у вас с занимается, знает. Я сделаю обычным отсекателем. Отсекатель у меня вот здесь. Знаете, да, что отсекатель позволяет получить всю эту поверхность? перешеточки в виде жарочной поверхности сделать из него. Ну и все. Просто сложно будет. 16 градусов. 73, конечно, нормально. 73 это готово? 73 это да, то Можно взять э, еще другой термометр. Но этот термометр модный, знаете чем? Тем, что у него есть волшебные руны. Ну подожди, а что он умеет? Да он контактный, знаешь, что хорошая скажу. Ты можешь вот когда долго нажимаешь на кнопочку, у тебя, э, начинает моргать этот. Да. кто-то спрашивал, кстати, как он работает. Вот, и ты начинаешь плюс-минус вот этим кнопочками делать. Uh -huh. Давай поставим 70. Нет, 70, ну, ладно, хорошо. Все, вот он запомнил, сейчас когда будет, достигнет. То есть долго нажал. А важно, написано порк или не порк, это важно? То, что написано вот здесь, вы даже можете не обращать внимания. Нам нужна температура. Это вот какие-то американские стандарты э, готовности всяких изделий. Свинина, да? Ну да. Птица. Птица. Это как раз вот грильная тема. Ну я считаю, что мы тут должны тоже. Быть... Это просто подсказки для тех, кто не знает диапазон. Ну, температуры тем, того, да. Да, да. Это свобода. У нас всегда есть готовность, температура 70 градусов внутри. Тамное от укава. Мне так кажется. Все, ждем где-то минут 40 час как, как пойдет. Все, перпеликола готова. Вот такая у нас красота, там все шкварчит, Достаем. Ну, Достаем. Нет, сила терпеть. Нет, сел терпеть, согласен с тобой. Так, сразу за с вами переведем, давай насобью я ну, сок. Ай, горячо, ай, горячо, ай, горячо. Немножко усовься. А что это, отек? Ну, мясной сок, да, как он. Мясной сок, Паш, перчатки грязные. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Вот колхозан. Колхозан. Одно слово. Так. Эх, на самую красоту. перевернуть его. Вот как-то так, горячий. Ну что, пойдем пробовать? Пожалуйста, драгунец готов. Так, ну все готово, ребятки. Все Хорошо. С силиконом что хорошо, удобно, то что он... еще можно за него цепиться. Пойдем туда. Там разберемся. 77 Ну, ну даже 75 чуть-чуть передержал. Запас. Все. Все готово. Сколько времени готовилось? Около часа, мне кажется. Да, где-то примерно час. Давайте-ка вот так вот. Вот еще. Вот так вот. В принципе, знаете, можно. Когда уже готово, э, достать его еще из формочки и еще на гриле подкоптить, тоже будет классно. Ну, то есть подсушить-то вот эти боковиночки. Но они здесь, в принципе, нормально, все хорошо получилось. Так, ну что, рубим, режем, пробуем пополам. Да? Жестко. Да. Вот такой разрез. Вот такой разрез. Получается. Симпатично. <шум> отлично, если симпатично, значит отлично. Корочка подсохла, классная такая. Ой, ужасно. Вот такой мясной хлеб с сыром. Прям вот кладешь на кусочек хлебушка с горчичкой, как положено. То, что нужно. Посоли в самый раз. Куш кусочек, а, держи, очень вкусно, обалденно. Казалось бы, простые вещи, ну как-то что скажешь лишнего. Ну, да. Чё, как? Сочно. Ни одной ноты не выпирает по специям, чувствуешь? Просто вот полностью такая по во всех ну, законченная. Но только лишь э -э слегка. И сверху ряда. горчит. Слегка орегано, возможно, подтягивает, да? Чуть-чуть тянет вверх Очень вкус. Да? Угу. Такая свежесть, лет, летность. Да? Как назвать этот вкус? Но я же сверху не обсыпала. Ну, а это... внутри очень, внутри фарша очень хорошо. Это... Потому что верхняя корочка горчит. Каждый, как говорится, суслик огромом. Угу. И не потому, что ты суслик. А потому, да, что да. каждый uh -huh. на свой вкус... Делает. очень вкусно даже дымное кольцо есть смотрите небольшое как он ринг смок да называется покажи не ошибается ошибаюсь есть небольшая очень очень вкусно я просто здесь вот вижу где корочку запекали небольшой кстати все спасибо и а... Небольшое анонс сделаю. У нас, наверное, скоро появится продажа грили. Хорошие, классные грили. Это не общеизвестные марки, а другой известной марки. Вот. Классные будут и дорожные, и обычные грили. Просто если уж погружаться в гриль, тематику, ну уж с головой, как говорится. Так что да, ждите или записывайтесь на, на предзаявку. Спасибо.